Здравствуйте, дорогие друзья! Тема нашего сегодняшнего эфира «Отношения и авторство». Мы сегодня будем говорить на эту душесчерпательную тему. У меня есть большой запрос от вас, чтобы я выпустила марафон по отношениям. Я сегодня буду об этом говорить. Я думаю, что марафон выйдет. Но когда еще не готова с вами поделиться. Хочу э, ответить на вопрос вне темы, который мне задали вчера под постом. Я попросила, задавайте вопросы, и меня спросили «Аня, кто твой стилист?» – Иди сюда! – Я хочу показать вам своего стилиста. – Здравствуйте! – Это Наталина Тофа. Я с ней знакома... Сколько мы с тобой знакомы? Я Лет 15-16. Мы вместе работали в Евросети. Я работала тренером по технике продаж я работала тренером. Я работала тренером по продукту тоже был такой опыт в моей жизни. Я обучала, кроме того, как общаться с покупателями, обслуживать покупателей в торговом зале. Я еще и преподавала внутренности телефонов, фотоаппаратов, видеокамер, когда они появились, и так далее. Цифровых. Спасибо, Наталья. <смех> <смех> <смех> Был период, когда мы с Наташей расстались. Ну, в плане того, что закончилась Евросеть, и мы расстались, естественно. Вот, но мы поддерживали... Как? Спасибо Цукербергу, спасибо Фейсбуку за то, что он объединяет людей. И мы-то расстались, но мы поддерживали отношения виртуально. Наташа очень талантливый дизайнер, Наташа очень талантливый фотограф. Многие фотографии, которые вы видите, сделаны ей. Вот. И кроме того, что она подбирает мне образы, она еще и делает фотографии и занимается в общем, визуализацией всего, что меня окружает, как-то так, да? и то, что вы видите в Инстаграм. Вот как-то так. Я люблю талантливых людей и стараюсь работать вот именно с людьми, которые с огнем внутри. Вот как-то так. Ну что ж, дорогие друзья, давайте перейдем к, вопрос, к вопросам вашим и к ответам на них. Вопрос звучал примерно так. «Я прохожу марафоны разные, я занимаюсь личностным ростом, я работаю над собой, у меня есть изменения. Вот я там прошла «Ваш автор жизни», «Автор жизни-2», и у меня отношения с мужем улучшились, скандалы прекратились и изменились разговоры, но муж не хочет работать, не собирается работать над собой. Или работает, но очень медленно. Я сейчас не буду перебирать да. Ну, приблизительно такой и смысл. Что делать в этой ситуации? И срок, по-моему, совместной жизни там длительный. Я очень много вопросов ваших прочла, да, поэтому я могу и сказать вопрос. Но смысл в том, что я расту, а муж или не растет, или растет медленнее, чем я, да. Что делать в этой ситуации? Я захотела раскрыть такую вот штуку. Я вам сейчас в трех минутах расскажу <риспы> принципы нейролингвистического программирования и транзактного анализа. Смотрите, абсолютно все марафоны личностного роста, все тренинги личностного роста, вот даже моя матрица стройности, она, они все построены на принципах, о которых Говорил и озвучил Эрик Берн еще очень много лет назад о том, что каждому человеку присущи три типа поведения. Это поведение детское, поведение взрослого человека и родительское поведение. Что такое детское поведение? Как ведут себя дети? Они балуются, они плачут, они смеются. И когда между людьми происходит флирт, это тоже детское поведение. То есть, это такая игра, как бы друг с другом. Родительское поведение что делают родители? Воспитывают, учат, говорят, как вам сидеть, как вам свистеть и так далее. Да? То есть, вот когда как бы, поведение такое сверху это родительское поведение. И поведение взрослых людей это когда два человека могут друг с другом договариваться, говорить, обсуждать вопросы, искать выход из ситуации вдвоем, так, чтобы обеим сторонам было выгодно. Когда происходят конфликты? Когда одна сторона принимает родительское поведение, а другая сторона либо принимает тоже родительское поведение, то есть «ты дурак, нет, ты дурак», это очень коротко. да? Тогда происходит конфликт, тогда они начинают бороться. «Нарушение границ» — это когда одна сторона принимает родительское поведение и говорит «ты должен жить так». Вторая сторона с этим смиряется, то есть принимает детское поведение. При этом это взрослые, два взрослых человека, да? но это поведение такое так называется. И получается, что та сторона, которая давит, она принимает родительскую позицию, нарушает границы, соответственно, человека, который принимает детскую позицию. И э, взрослое поведение – это когда один человек говорит «мне не нравится вот такая ситуация, не ты мне э, испортил настроение, да, а если очень грубо и коротко, то у меня испортилось настроение, потому что вот я увидел, увидела такую вот ситуацию». И тогда вторая сторона вступает в диалог и говорит «Окей, давай подумаем, как мы можем эту ситуацию изменить, чтобы нам было комфортно обоим». Вот это вот разговор двух взрослых людей. «Как можно в конфликт не вовлечься?» Я, наверное, сейчас много да, говорю такой информации, которая не совсем, может быть, сразу понятна, но слушайте, <смех> терпите, я отвечаю на вопрос. Это важная вещь. Когда одна сторона принимает позицию родительскую и начинает диктовать условия, да, можно спокойно выслушать, сказать «я подумаю над, твоим, над твоими словами, позже сообщу тебе о своем решении». То есть, можно не вовлекаться в конфликт, но сказать, что «Окей, я тебя услышал». Хоть сейчас и многие ругают эту фразу, но это ответ взрослого человека. Это, об этом действительно можно подумать, вернуться к этому вопросу попозже, когда угомонятся стра страсти. Принимая детскую позицию, флиртуя, играя, тоже вы не решите конфликт. Да? Вот. Поэтому, э -э -э что делать с человеком, который якобы не растет? Почему якобы? Потому что если меняетесь вы, то в любом случае поведение вашего партнера будет меняться. И если партнер ваш не растет или не хочет расти, или думает, что он не растет, или думает, что он над собой не работает, да? он будет пробовать разные типы поведения. Он будет впадать то в детское поведение, то есть уступать вам просто, смиряться с вашим решением. Либо он будет принимать родительское поведение, то есть идти на конфликт. Так вот, если вы понимаете, что происходит у вас, то есть вы смотрите на эту ситуацию как бы со стороны или с высоты уже вашего личностного роста, который вы прошли на тренингах. Вы можете его вывести. Единственное, что вы можете его вывести, это на диалог двух взрослых людей. То есть, если он просто вам уступает, позадавайте ему вопросы. «А как бы ты хотел? Как бы было тебе комфортно? Как ты считаешь, было бы выгодно обеим сторонам?» И так далее. Да? Если он нарушает ваши границы, то тоже можно спокойно это отложить на время, то, что я уже выше сказала, и, таким образом, избежав конфликта, позже вернуться к этому вопросу и поговорить точно так же для того, чтобы выйти на м -м, вот эту вот стратегию вин-вин чтобы всех она устраивала. Я считаю, что о любых вещах договориться можно, но это только в том случае, если действительно человек вам условно хорошо относится. То есть, если он с вами живет, потому что он хочет с вами жить, а не потому что у него какие-то еще другие э -э другое отношение к вам. Да? То есть корыстные какие-то цели. Вот. Я очень надеюсь, что я ответила на этот вопрос. Я его, если найду в списке вопросов, то я обязательно отмечу автора этого вопроса. Стоит острый вопрос продолжать с мужем, который поднимает руку и может все сломать дома или терпеть дальше. И мне, кстати, похожие вопросы задавали не один. <связь> Их было довольно много. По поводу насилия. Знаете, у меня по поводу насилия есть только одно мнение. Я вообще советов не даю. <связь> вообще психологи советов не дают. Вот. Но э, если происходит физическое насилие, то это, уже, э, это опасно для жизни, это опасно для окружающих. И я, конечно, э, за то, чтобы такие отношения прекращать, потому что если человек один раз позволил себе э, физическое насилие, это значит о том, что он переступил какие-то свои внутренние границы, и он будет возвращаться к этому насилию. То есть это опасная вещь, и я зато, если знаете, как бывает, муж ударил жену, побил жену, жена поплакала, у них возник конфликт, она сказала, Все, я от тебя ухожу. Но проходит время, и он просит прощения, говорит: я все понял, я больше так поступать не буду. И так далее. Чем опасна эта ситуация? Опасная ситуация тем, что когда люди, агрессоры так себя ведут, они э, при очередной вспышке гнева опять могут себя так вести, и какой у них аргумент ты опять меня довела. Вот. То есть они не берут ответственность на себя за свое поведение, они перекладывают ответственность на своего партнера. Если вы любите этого человека, и если он вас говорит, что любит, да в каком случае, я считаю, можно возвращаться к этим отношениям? Тогда, когда вы пожили отдельно, например, на протяжении года, этот человек прошел психотерапию. И, возможно, даже там, скорее всего, это было не 10 сеансов, а на протяжении всего года, раз в неделю, он ходил. Четко к психотерапевту, он точно понял, что с ним происходит, он научился владеть своими эмоциями, и то это под вопросом. А если он просто сказал «я осознал, я больше так не сделаю», – это очень спорный очень-очень спорный вопрос, скорее всего, что повторится. Возможно, бывают такие случаи, когда люди действительно осознают с первого раза и понимают, я таких случаев не знаю. Вот я поделилась своим мнением по поводу физического насилия. По поводу морального насилия у меня такое же мнение. Есть люди-манипуляторы, которые владеют этими манипулятивными техниками в совершенстве. Кстати, они этому не учатся специально, да? у них вот такой вот характер. Хотя я знаю людей, которые еще и специально ходили на такие курсы именно манипуляций и издевательств над другими людьми. Была в моей жизни такая встреча с человеком, который проходил такие специальные курсы, и это было... ну, У меня оставило очень неприятное ощущение. Я удивилась, что есть люди, которые этому учат. Как себя вести, когда мама и муж не соблюдают мои интересы, не учитывают мои желания, разговоры не помогают, демонстративно делается все наоборот? Вот смотрите, это то, о чем я сказала чуточку раньше. Значит, первое, вы, если позволяете с собой так обращаться, это значит, что вы не умеете удерживать свои границы. Я об этом рассказываю в марафоне автор жизни, как эти границы отстаивать, выстраивать, и как это сделать экологично так, чтобы сохранялись интересы всех, да, то есть не только ваши, но и интересы других людей. Это первое. И второе, если они не соблюдают ваши границы, не соблюдают ваши интересы, интересы тут равно границе. Это значит, что вы принимаете, скорее всего, Детское поведение то, что я раньше э, говорила. Да? То есть, возможно, они настаивают на своем поведении, а вы с этим смиряетесь. Вот есть способы такие, э, чтобы, учитывая и их интересы, тоже учиться, отстаивать свои границы. Вот это цивилизованный метод. Потому что если вы будете с ними спорить или, допустим, плакать и говорить, что ты меня обидел, или ты опять мои интересы не учитываешь, это не приведет ни к чему, кроме чувства вины у вашего партнера и, скорее всего, конфликту между вами. После 15 лет брака не о чем поговорить с мужем. Почему так получается? Я не знаю, какова ваша причина именно, что так получается. Я думаю, что возможно, возможно бывает такое, что один человек вырос, а другой человек остался на месте. Возможно, вы не искали общие, знаете, как я это называю, общие проекты. Проекты, которые вы могли бы, в которых вы бы могли развиваться вдвоем. То есть каждый делает какую-то свою часть. Ну, например, там обустройство дома, там, грубо говоря, да. То есть муж прибивает полочки, а вы на эти полочки выставляете что-то свое. Вот это вот общий проект. Я, конечно, и воспитание детей <laughs> это тоже общий проект. Ну, не всегда это возможно. Не во всех семьях есть дети, или там дети вырастают и уже работать не с чем. Или еще бывает, когда воспитанием ребенка занимается только, допустим, мама, а папа не принимает участие. Вот. Я не знаю, какая именно у вас ситуация, но часто бывает, что просто заканчиваются проекты, в которых вы вместе можете участвовать и вместе можете развиваться. Мой муж, мой мужчина купил нам путешествие в Израиль, но сам улетел на неделю раньше. Мне пришлось самой лететь в незнакомую страну. Билеты прислал мне по электронной почте. Было страшно одной и некомфортно пересекать границу. На таможне Израиля очень были удивлены, что путевка на двоих, а я добиралась одна. Немного обиделась. Можно ли мне в данной ситуации обижаться? Слушайте! Я вас поздравляю, что вам, ваш мужчина купил путевку в Израиль. Ну вот, вот так. По поводу обижаться или по поводу того, что меня кто-то обижает, я об этом говорю на марафоне автор жизни и здесь с удовольствием озвучу. Знаете, нас никто не может обидеть, мы можем только сами обидеться. Вы задали очень корректный вопрос. Уместно ли мне обижаться? Что такое? Я обиделась. Это манипуляция. Я. А что такое манипуляция? Это поведение чаще всего детское. Бывает родительское поведение манипулятивное, но по большому счету это поведение детское. Детское поведение это что? Это состояние жертвы. Хотите обижаться? Хотите побить, побудь жертвой? Вот, обижайтесь, правда. А вы можете обговорить эту ситуацию со своим мужчиной. Ну, лучше было бы, конечно, обговаривать это раньше, что «вам страшно», «вам некомфортно», «вы боитесь», «вы не хотите», «но вы же по какой-то причине согласились на, такую, на такой сценарий». Что можно здесь сделать? Как повернуть в хозяйскую позицию? Да? Как, как бы хозяин на это отреагировал? Он бы порадовался тому, что он получил новый опыт, это новые нейронные связи. В следующий раз вам будет не страшно, а интересно. И если бы вы были настроены на то, что «Вау, как круто! Я еду одна! Я по-новому могу реагировать на многие вещи! Я теперь буду в любом аэропорту, на любой таможне, потому что израильская таможня такая... Крепкая таможня, скажем так! Я теперь в любой таможне буду себя чувствовать комфортно, вот, это совершенно другой настрой у вас бы появился. И, в общем, я предлагаю вам попробуйте отнестись к этому как классному уроку, комфортному. Вот так. Ну, мужчина, знаете, вот в этой ситуации э, тоже еще был такой вопрос приблизительно такой, что я вот хочу одного, а мой мужчина дает мне другой или не дает? то, что хочу я. Я рекомендую прочтите книгу. Она древняя, я не знаю, ей очень много лет Женщины с Марс, Женщины с Венеры, Мужчины с Марса что-то такое. Очень объясняют многие вещи и многое поведение мужчин. Мужчины люди такие очень прямые. и Намекать или думать о чем-то и надутыми губами давать ему понять, что вас что-то не устраивает, это ну, их уму очень сложно это воспринимать. Им лучше говорить прямо, что вы чувствуете, что свое происходит, чего вы хотите. И если бы вы просто сказали ему о своих желаниях, то... Вам было бы проще сразу. А он сделал то, что он мог, то, что было в его силах, то, что он подумал, должно вас порадовать. Вот он купил для вас э, двоих такую путевку и думает, какой я молодец. Наверное, моей девушке это все очень нравится, и она счастлива. А девушка думает, обижаться ей или не обижаться. Ну, вот, как-то так. Как вы понимаете слово отношения? Мы часто его используем, ведь каждое слово неспроста появилось, несет значение и смысл. Я понимаю, отношения ⁇ это умение эффективно коммуницировать между людьми и не имеет значения. Это про родителей, про детей, про друзей, про партнеров и так далее. Вот тоже еще классный вопрос, интересный. Бывает лишь, что в отношениях двух авторов есть принципиальные разногласия, и они решают этот вопрос. Бывает. Знаете, как у авторов интересно? Если даже у них есть разногласия, то они принимают позицию своего партнера как за э, возможное поведение, и это не осуждает, и этому не мешает. Вот как-то так. То есть два человека имеют полное право поступать так, как они считают нужным, принять решение, и это их решение будет уважаться. То есть э, если невозможно э, договориться, например, о том, что я это делаю, а я это не делаю, окей, я это делаю, а ты это не делаешь, не вопрос. Вот, ну вот, как-то так. Надеюсь, что я ответила на этот вопрос. Знаете, я еще на какой вопрос хочу ответить. Тоже я не уверена, что я его сейчас найду. А, нет, вру! У меня вчера была фотосессия с 4 утра до 3 часов дня, и мы разговариваем. приехал фотограф из Киева один очень хороший и как мне приятно с ним работать. Естественно, кроме фотографирования, мы еще много общаемся, обсуждаем мою позицию. Он задавал мне интересные вопросы. Я подумала: как, кстати, в эфире сегодня об этом скажу. Он спросил меня: как я считаю, в отношениях это две половинки одного целого допустим, два человека или это же две самостоятельные личности. Я зато, как говорила Фаина Раневская, да, половинки бывают только. У жопы, пардон. <смех> Я за то, что каждый человек это цельная личность, и партнеры могут друг друга в чем-то дополнять, в чем-то поддерживать. Но того, что один без другого жить не может, такого ну, не то чтобы не бывает. Это бывает, безусловно. Но это не авторские отношения, это не авторская позиция однозначно. Раз уж я об этом заговорила, я, наверное, продолжу эту мысль, потому вопросы тоже об этом были, но сразу поговорю дальше. Отношения бывают созависимые и контрзависимые. Созависимое это когда я не могу без тебя жить. Или если отпуск, то вся семья едет, взялась за руки и едет в одну сторону. Несмотря на то, что один человек, например, не хочет туда ехать или вообще не хочет в отпуск. Вот это, вот, это, это очень такой грубый пример, да, и лайтовый. Но это про созависимые отношения. Контрзависимые отношения это дойдите вы все нафиг со своими э, интересами и так далее. Я буду поступать так, как я хочу. То есть это конфликт, да, такой. Мне никто не нужен, я один, тут самый я буду ориентироваться только на свои желания. Вот, и то, и то, это поведение жертвы. Поведение взрослого человека или поведение хозяина или поведение автора жизни. Это, как я уже сказала, поведение, приводящее к выигрышу всех сторон. Всегда можно договориться и найти вариант решение, которое удовлетворит все стороны. Хороший вопрос, вот сейчас здесь мне в комментарии прибежал «Как прекратить притягивать пьющих и слабых мужчин?» И, похоже, вопрос был в, ну, задан под постом. «Что делать, когда повторяются из раза в раз повторяются одни и те же ситуации?» Смотрите, если вы все время вступаете в похожие сценарии, да, или там вроде бы сначала вам показалось, что вы вышли из этого сценария, а потом все равно к нему вернулись. Это говорит о том, что вы совершаете все время одни и те же действия, то есть вы не меняете свое собственное поведение, то есть вам вроде бы не хочется быть в этих отношениях, а с другой стороны они вас по какой-то причине устраивают, то есть какую-то выгоду вы в этом получаете какую, это можете знать только вы, естественно, это можно выяснить при помощи психотерапии. То есть абсурдно звучит иметь мужа-алкоголика выгодно, но подсознание выкидывает такие непредсказуемые решения самого простого пути, что порой удивляешься, но это, к сожалению, именно так. Повторю, я жду знаете когда наступит тот день когда я в эфире не скажу эту фразу Ну, мне кажется это никогда не случится как сказал мой любимый альберт эйнштейн пусть ему там на небе все будет хорошо и зачтется его подвиг перед психологией за физику я молчу если совершать все время одни и те же действия то глупо получить другой результат то есть если вы, все время оказываетесь в одной и той же точке, это означает, что вы совершаете все время одни и те же действия. Значит, вам нужно что-то изменить, начиная с мыслей, слов и, соответственно, действий. Это решается при помощи психотерапии. Перебирать партнеров это не приведет ну, приблизительно ни к чему. Только ваше внутреннее осознание этих причин. Изменения своего поведения изменят ваш сценарий дальше отношений. Вот так. Вот замечательный вопрос: тоже был похожий, немножко по-другому звучал, но это про одно и то же: как научиться не ревновать? Верность это ценность для меня, мужчина любит погулять, но уже влипла и полюбила. Во-первых, это все тоже про то же самое: что до тех пор, пока вы будете обесценивать себя до тех пор вам будут попадаться мужчины, которые любят погулять. И это, знаете, тоже относится к двум половинкам. Пока вы не будете иметь опору на самих себя, до тех пор вам нужен будет партнер, с которым вы будете испытывать вот эти вот созависимые отношения, или зависимость да, от партнера будете испытывать и называть это любовью. Вот Когда вы будете по-настоящему видеть в самой себе ценность, вот в тот момент прекратится ревность, понимаете. Когда вам будут, будете важны вы, ваши принципы, ваша целостность, ваша, уважение к себе вот сразу же прекратится вся ревность потому что вы будете уверены в себе вот это вот внутренняя уверенность Приходите на марафон автора жизни я немного приоткрою да? марафон автор жизни 1 это про отношения к себе про отношения с собой марафон автор жизни 2 про отношения с другими людьми это очень крутые марафоны вот правда. То есть популярная психология простыми словами, доступными, которые действительно меняют жизнь. Я думала о том, почему мне никак не напишется марафон про отношения. Да потому что я его, можно сказать, написала. То есть марафоны, марафоны автор жизни, они про налаживание вот этих вот отношений. Вы понимаете, прекращаются все игры во все манипуляции со всеми окружающими людьми. И тогда... Вы смотрите на своего партнера другими глазами и понимаете, я хочу с этим человеком жить, потому что мне с ним жить комфортно, интересно, весело. Я хочу воспитывать с ним детей, и я хочу вместе с ним там, воспитывать внуков, грубо говоря, или внукам рассказывать сказки про то, как бабушка с дедушкой были молодые. Вот, вот это вот здоровые партнерские отношения. Вот. а когда я живу, потому что у нас ипотека, трое детей, и мы вообще 20 лет прожили в браке, что мне делать, он меня ударил. Про что речь вообще? Это ж не про любовь. И это, это зависимость от партнера. Это и как решать? Ну, сначала начать работать над собой. Только рост над собой может изменить отношения с вашим партнером. Анна, скажите, пожалуйста, стоимость марафона Оля, спасибо большое автор жизни от тысяч рублей. Там, в зависимости от пакета, который вы возьмете. Как быть, когда мозг, хитрющее сознание, создание, пардон, намеренно скрывает самые ранние и основательные деструктивные установки? Как найти ту самую или те самые поломки, чтобы их исправить? Слушайте, у меня по этому поводу целый. Целый марафон этому посвящен. И вообще, э, ну, вопрос хороший. Это кропотливая работа над изменением своих установок. Приходите на марафон и начинайте с автора жизни, и работайте. Все реально. Как считаете, может ли мужчина после тяжелого развода построить новые доверительные отношения? Мы два месяца назад познакомились, мне все нравится, но возвращаясь к мысли, что у него от первого брака трое детей, и насколько он серьезен со мной. Слушайте, насколько он серьезен к вам, это вы у него спросите. Может ли? Конечно, может. Я считаю, что любой человек может заново начать свою жизнь, изменить и поработать с собой и наладить отношения. Конечно, может. Если это будет через психотерапию, то это, гарантия этого очень высока. Вот такой вопрос. Для меня отношения загадочная вещь. Вот почему отношения со своей семьей прекрасны, но отношения с родным братом и мамой это мрак, как сказала Белочка Людоедка. И как только я начинаю общаться, пытаюсь с мамой и братом, у меня портятся отношения со своей семьей, друзьями, деньгами, и, кажется, даже с самой собой. Хороший вопрос. Это Похоже на детские травмы непроработанные, нарушения границ, зависимые отношения с мамой, отсутствие сепарации с мамой, ревность к брату. То есть я э, понимаю причины, которые могут портить вам настроение. Да? И опять-таки, как это можно решить, вы можете пройти марафон автора жизни. Для многих людей он действительно меняет, э, знаете, как становится почвой для изменения в лучшую сторону своей жизни для понимания вообще, что происходит. Или же можете через психотерапию. Я еще раз повторюсь: я не говорю о том, что прямо только мои марафоны вас спасут. Нет, психотерапия для этого очень хорошо работает. Но, как показывает опыт, я очень многим людям как сэкономила очень много денег. Потому что стоимость марафона это стоимость одной одного часа качественно психотерапевтической работы. Вот. так что, Поэтому вы не рискуете приблизительно ничем. Ох, классный вопрос! «Отношения зависят от финансового положения или финансовое положение от отношений?». Как тоже мне задал вчера этот вопрос похожий фотограф, который меня фотографирует, на что я отвечаю так «Бедность не порог, но большое неудобство. Знаете, финансы очень многое решают, Но отвечая еще на то, кто сколько должен зарабатывать или там, сколько мужчина должен зарабатывать. Вот это вот, тоже мое любимое выражение в кавычках, я за то, чтобы каждый человек был финансово развит. То есть вот, знаете, у меня нет такого понятия, что кто-то один должен зарабатывать больше, или вообще кто-то должен зарабатывать. Вот, конечно же, хорошее финансовое положение помогает решить очень многие вопросы. Ну, то есть, знаете, он позволяет, позволяет избегать острых углов, потому что отсутствие денег, оно, конечно же, обостряет очень многие вопросы. Например, что раньше купить, какую раньше дыру золотать?» Именно поэтому я написала три марафона по финансам. Это финансовый ключ, финансовый, э, финансовый ключ энергия, финансовый ключ мышления и расширение финансового сознания, которые мы проводим вместе с Леной Блиновской. Это три марафона, которые меняют финансовое мышление, расширяют финансовую емкость и позволяют научиться зарабатывать деньги. У очень многих людей комплексы по этому поводу. Самые разные вот с детства встроенные. Вот, ну, вот как-то так. Деньги очень сильно облегчают жизнь. Вот так вот скажем. Хотя очень многие вещи, конечно же, безусловно, за деньги не купишь. Это отношения, это внутренние ценности. Но куда ты денешься, когда бытовые вопросы необходимо решать? Никуда не денешься. Опираться только на партнера, что он решит ваши финансовые вопросы, это неправильная позиция. Потому что партнер сегодня есть, завтра его не будет. Ну, пусть будет, пусть у вас все будет хорошо, пусть вы проживете вместе всю жизнь, пусть вы будете счастливы, пусть он зарабатывает миллионы. Но жизнь очень непредсказуемая штука. Партнер с партнером пусть всегда будет все хорошо со всеми партнерами, но всякое бывает в этой жизни. Я даже не хочу озвучивать, что бывает. Так. Разорванный комментарий. Ну вот вопрос. Можно ли не общаться с родственниками или достаточно дистанцироваться, или что мне делать? Но я начала вопроса не увидела. Если я не хочу, чтобы родственники так влияли на меня и на мою жизнь. Если вы не хотите, чтобы кто-либо влиял на вас и на вашу жизнь, вы имеете полное право не общаться с любыми людьми, с которыми вы не хотите общаться. Если вы любите этих людей, но по какой-то причине они на вас токсично влияют, вы можете с ними общаться дозированно. Но если вы этих людей не любите, если они вас не любят, но учат вас в жизни, это вот про нарушение границ. Приходите на марафон автор жизни. Я начало не прочла, то есть это, знаете, как очень вилами по воде и гадания по буквам, вот. Но можно ли не общаться с теми людьми, которые мне неприятны? Ну, я считаю, что можно потому что на долг и на вину у меня тоже своя точка зрения. И тоже интересный вопрос, я на него отвечу. Хотя он такой больше, ну, послушайте. Некоторые регрессологи говорят, регрессологи это психологи, которые погружают в прошлую жизнь, и человек может увидеть, что с ним было в прошлой жизни. Говорят, что мужчина и женщина в этой жизни муж и жена также были в замужестве в прошлых жизнях, то есть путешествуют вместе. Как вы считаете, могут ли души мужчины и женщины в одном воплощении вдруг решить, что пора идти разными путями или такие же неразрывные, также неразрывно связаны? Может ли, может странный вопрос, но все же. Значит, какое мое мнение? Значит, я считаю, что что-то в этом есть. Если даже это все неправда, то все равно наше подсознание это проигрывает. Если оно проигрывает по какой-то причине, это вам показывает, значит, это вопрос, над которым стоит поработать. Я так к этому отношусь. Теперь мое отношение к регрессологии. Не обязательно, если вы здесь муж и жена. В прошлой жизни вы были мужем и женой. Вы могли быть братом и сестрой, вы могли быть теплыми друзьями, вы могли быть мамой, сыном, сыном, папой и так далее. То есть разные могли быть близкие отношения, не обязательно вы были мужем и женой. Можете ли вы разойтись в этой жизни? Можете, если вы прожили тот урок и правильно его решили. Что значит «правильно»? Получили, выучили урок и сделали тот вывод, Ради которого вас вместе опять соединяют, чтобы вы чему-то научились. Это если правда. А если неправда, то я уже сказала свое отношение: да. Как, как узнать точно. Раз ваше подсознание вам подкидывает эту идею, значит над ней имеет смысл поработать. То же самое, да? Точно такой же урок. Так, о, вот он, этот вопрос. Прошла все твои марафоны, поменяла свою жизнь на 180 градусов. Это тот, с чего я начала. Очень хочу взрослых, здоровых, гармоничных отношений с мужем. Вопрос, если муж не поддерживает саморазвитие, что можно сделать как автор? Принимать авторскую позицию и принимать позицию взрослого человека и вытягивать мужа на эту позицию взрослого человека, не давать ему залипать. В детских отношениях не давать ему залипать, в родительских отношениях, и тогда он тоже этому научится. Вот он даже сам этого не заметит, но научится с вами договариваться. И, э, и это будет вот выигрыш для всех сторон. Вы, вы, вы знаете, с каждым днем вы будете все счастливее и счастливее. Он будет думать о том, как бы сделать так, чтобы было хорошо и ему, и вам. Ну вот, это, это знаете, как опыт тысяч уже людей. Я отмечаю этот вопрос желтым цветом, и мои менеджеры вышли вам подарок. Так. Вот чудесный вопрос следующий. Многие пишут, что причина проблем во взаимоотношениях всегда внутри нас. Но вот бывает настроен на хорошие отношения, и тут бац, разочаровываешься. Ведь не все вокруг прокачаны, не все готовы быть тоже экологичными. Как быть? Отличный вопрос. Первое. Для того, чтобы не разочаровываться, не надо очаровываться. Да, это вот очарование это детское поведение. Что-то мы сегодня все на Эрике Берни застряли на транзактном анализе. Когда вы разочаровываетесь, когда мужчина и женщина начинают вместе встречаться, не только мужчина и женщина, да, любые люди, которые друг другу поначалу нравятся, это может быть и в дружбе выражаться, да, и в чем угодно, в любых партнерских отношениях и даже на работе, когда вы принимаете, например, сотрудника, и он вам кажется таким классным, а потом вы в нем разочаровываетесь, то есть это про любые отношения. Это начальная стадия отношений всегда флирт. Когда человек показывает себя, ха-ха, какой я прикольный, а потом оказывается, что он не такой, каким вы его себе нарисовали. А флирт это всегда детские отношения. Вот первое это стараться не очаровываться, допускать мысль, что любой человек способен на все, что угодно, да, и ждать от любого человека всего, чего угодно, тогда вы не будете разочаровываться. И помнить о том, что человеку свойственны слабости. И вот развитие, следующий этап отношений, да, когда вы смотрите, видите человека в кавычках «недостатки». да, Это не всегда недостатки, это его особенности. И задаете себе вопрос «Я могу с этими особенностями всю жизнь прожить? Я готова с этим смиряться или меня это не устраивает категорически?». Каждый человек хорош. У каждого человека есть свои вот эти вот какие-то приколы. Мы с мужем сядем как-нибудь и начинаем говорить, обсуждать, что вот у тебя какой характер сложный. И вот у тебя такой сложный характер. Да, мы друг друга стоим. И вот смеемся друг на другом, что мы оба не простые. Безусловно, у каждого есть какой-то свой внутренний стержень и своя внутренняя змея. Тем не менее, смотришь вот на эти качества и думаешь, я... Готов с этим мириться всю жизнь? Или знаете, даже некоторые вот эти вот вещи становятся изюминками. Вот это вот внутренний огонь, да, какая-то. Кому-то это покажется: ой, я бы с таким человеком не могла бы жить, он там слишком там, какой-то не такой. А кому-то это нравится. Вот. Так вот, к вопросу о разочаровании. Если вы Живут не с достоинствами человека, честное слово. Живут с вот этими вот самыми особенностями. Если вы можете с этими особенностями жить, то живете и получаете удовольствие. И помните, что этот человек на это способен. И вы это принимаете, вы с этим соглашаетесь. Но если это категорически противоречит вашим внутренним ценностям, то насиловать себя бесполезно. Вы к этому не привыкнете, а человек не изменится. Ну, только если вы это обсудите, проговорите, скажете, что вас это совершенно никак не соответствует вашему внутреннему миру, вы не можете в таких отношениях находиться. Человек пройдет психотерапию, например, он очень агрессивный и не может сдерживать себя никогда. Он там матерится, все кругом крушит, и он вдруг... никогда об этом не задумывался. И тут он вдруг говорит а и вправду это может, наверное, тебе мешать, и э, проходит группу психотерапевтическую, учится контролировать свой гнев, обучается этому, и тогда можно продолжать с ним отношения. Вот это, вот знаете, поступки ради любви, ради сохранения отношений. Я такие поступки знаю, я такие случаи знаю, когда люди проходили реабилитацию, и у них действительно изменили жизни. Вот. Почему часто дети повторяют жизненные сценарии родителей в отношениях? Как это изменить, если нет другого примера в окружении близких? Ну, в самом вопросе и кроется ответ, почему часто дети повторяют жизненные сценарии, потому что они других примеров не знают. Как они могут жить по-другому сценарию, если у них перед глазами только такой пример. Только в том случае, если они будут с распахнутыми глазами искать пример других отношений. Читать книги, читать историю успешных людей, наблюдать за успешными людьми, знакомиться с этими успешными людьми, изучать жизнь. Это, знаете, в нейролингвистическом программировании называется я забыла термин, как это называется, но ну, когда сценарий жизни копируется, то есть ты смотришь на то, как живет другой человек, и перекладываешь это, встраиваешь это в свою жизнь. Это рабочая техника, и так вот и работает. То есть сначала ты вырисовываешь, как бы ты хотел, искал бы примеры в окружающих людях. Кстати, бывает, что это собирательный образ, то есть у одной пары взял. Один сценарий, другой пары взял, второй сценарий, третий пары взял, третий сценарий, все это объединил и воплотил в свою жизнь. Это знаете, как, идею, как кухню обустроить? Походил там по разным картинкам, дверку взял отсюда, коробочки для специй отсюда и так далее. И у вас в итоге появилась своя кухня, которая устраивает вас полностью. Такой вот пример. Вот точно так же и со своим жизненным сценарием. Изменить действия при совершении одних и тех же действий вы не можете получить другой результат. Конечно же, я запись сохраню. Так, сейчас, убежала. Вот вопрос про неразделенную любовь. Я понимаю, что это, скорее всего, не взаимно. В последнее время все чаще возникают мысли о смене работы, чтобы с глаз дало и сердце вон. Страдать от безответной любви не хочу от слова совсем, но с другой стороны, почему я буду менять работу, если она мне нравится? Как бы поступил автор? Смотрите, автор не оказался бы в этой ситуации. Начнем с этого. Как бы правильно, корректно поставить вопрос, как бы поступил хозяин. Хозяин был нашел, чем себя занять, то есть Первое это поиск внутреннего стержня. То есть, если вы страдаете, это значит, что у вас поломка в себе, а не в отношениях. Ну и, как пел Антонов, новая встреча, лучшее средство от одиночества. Ну. Я понимаю, что когда ты влюбляешься в человека, это все не специально, и оно случайно все происходит, и человек нравится, и бывает там э -э химия какая-то возникает, и ты не не владеешь своими эмоциями. Но если вы понимаете, что этот человек не для вас, это все э -э поддается волевой регуляции, вот. Я вот не могу вспомнить. По-моему, я все-таки давала в авторе жизни это упражнение на то, как с вот этими с разрывом чувств работать. Там такая минизативная практика. Вот. Но, но точно ли в авторе, или в авторе во втором. Я просто не помню, в каком именно. Вот. Но чаще всего это говорит о том, что вы не можете, то, что вы видите в этом человеке, который заставляет вас трепетать, это означает, что вы не получаете это из какого-то внутреннего источника. Вот когда вы научитесь это получать из своих собственных внутренних переживаний, сами себе дать, грубо говоря, можете, тогда вы легко будете справляться с любой ситуацией. Ну вот, как-то так. Как быть в отношениях с отцом ребенка, если совершенно разные взгляды на воспитание сына и отец очень агрессивен в этом вопросе, никаких других мнений не терпит и заставляет делать, как он считает. Это вот то, о чем я говорила, что это нарушение ваших границ и учиться выстраивать границы. С его стороны родительское поведение, да? авторитарное, агрессивное родительское поведение. Я не знаю, вы с отцом в браке или не в браке. Да? Вот. Но вообще, знаете, самое неприятное, что может видеть ребенок в отношениях с родителями, это противоречивое воспитание, когда мама и папа на одни и те же действия ведут себя по-разному. Это очень сильно травмирует ребенка, потому что один из родителей становится врагом, а этого допускать нельзя ни в коем случае, потому что ну, это очень травматично для ребенка. Вот старайтесь договариваться с отцом спокойно, возможно, прибегая к каким-то авторитетам, которые к третьим лицам, да, которые помогут вам. Это может быть педагог, это может быть психолог, который будет работать с вашим ребенком. Это все, конечно же, нужно решать мирным способом. То есть не вы с отцом спорите. А прибегайте к помощи третьего лица. И, как правило, такие вот агрессивные люди очень э, идут как раз на решение конфликта при помощи третьих лиц. Но опять-таки, я ж не знаю, какие у вас там отношения с ребенком, до какой степени он проявляет свою агрессию и так далее. Главное, чтобы не было драк. По поводу драк у меня однозначное мнение, я его уже озвучила. Как правильно вести себя с мужем и родителями, если все, за что я берусь, воспринимается в штыки, совершенно нет поддержки, их железобетонное мнение о том, что меня зомбируют тренингом и выкачивают деньги. Смотрите, это говорит о том, что вы принимаете детское поведение совершенно однозначно. То есть вы обижаетесь, ну, я сейчас условно говорю: да, вот это вот все, что я скажу, это все в кавычках. Вы демонстрируете обиду, вы демонстрируете слабость и вы демонстрируете там уныние какое-то, когда вас прессуют. Это дает им подпитку продолжать действовать в том же духе. Что вам, какой выход можно было бы из этого увидеть? Вам необходимо научиться ставить границы. Вам необходимо научиться выделять свое собственное пространство и время для самой себя». Вам не обязательно демонстрировать и показывать, что вы прямо вот занимаетесь тренингами. Да? То есть, когда контролируют, куда вы тратите деньги или там, кого вы слушаете, чем вы занимаетесь, это, ну, это прямо совсем-совсем нарушение вашего личного пространства. То это, это означает, что у вас нету даже времени Подумать про себя. То есть вы должны думать, должны тут тоже в кавычках только то, что вам диктуют ваши близкие люди. Вот. Вы можете начать с окружения, которое разделяет ваши взгляды. То есть, это могут быть какие-то подруги, которые будут вас поддерживать, могут быть начать даже из виртуального общения кого-то. Да? Но то, что вы хотя бы э -э вам нужно для того, чтобы помочь самой себе. Хотя бы там полчаса в день иметь вашего личного времени, времени, пространства, когда вас, вам позволят быть самой собой наедине. Это залог психического здоровья. Ну а дальше расширять час своего личного времени, два часа своего личного времени. Даже просто сесть в книжку почитать. Вот и чтобы вас при этом никто не отвлекал. Это тоже ваше право для сохранения вашего психического здоровья. Я благодарю вас за отличные огненные вопросы! Давайте я вам озвучу нашу акцию. Так, значит, смотрите, что я хочу до вас донести. Решение любых болезненных состояний в отношениях в любых надо начинать с себя. Про отношения к себе – марафон «Автор жизни. Первый». Потом вам можно учиться налаживать отношения с другими. Про это – марафон «Автор жизни. Два». Я сегодня даю возможность вам приобрести сразу два марафона, это спецусловия на приобретение марафона. Автор жизни и автор жизни два. Пакет Light это десять тысяч рублей вместо двенадцати тысяч рублей. Пакет Персон это он стоит двадцать тысяч рублей вместо двадцати четырех тысяч рублей. В пакете Персон вы получаете персональную обратную связь от тренеров нашей студии. Для того, чтобы попасть в этот поток, для того, чтобы воспользоваться акцией, заходите на сайт и там выбираете автор жизни». Нажимаете, и там есть кнопка «Связаться» с или «Попасть в марафон». Там есть кнопка с чатом, с живым менеджером. Вы нажимаете и получаете ответ от живого менеджера. На этом я с вами прощаюсь. Огромное вам спасибо за то, что были со мной. Я благодарю вас за ваши глубокие, очень интересные и важные вопросы. И знаете, я хочу сделать анонс. Я хочу в ближайшее время провести эфир на тему того, как открывать собственный бизнес, как открывать, как иметь вот эту самую психологическую готовность и вообще, что нужно, что нужно для того, чтобы открыть успешный бизнес. Спасибо вам большое. До скорых встреч. Я вас благодарю за внимание. Пока.